Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Продолжаю записывать видео на свою любимую тему «Автоматизация». Этот ролик посвящен шаблону НАЗИ на постере, который регистрирует, заполняет и, самое главное, позволяет развивать, раскручивать созданные аккаунты, имитирует действия нормального живого человека об этом шаблоне у меня уже есть подробное видео на канале ссылку на него я размещу в описании этого ролика сегодня я расскажу какие дополнительные функции появились в этом шаблоне и отвечу на вопросы которые вот после первого ролика ролик вызвал отклик спасибо вам друзья всем кто задавал кто лайков дизлайков вот, ну, у всех свое отношение к подобному софту. Актуальность в этом шаблоне сейчас значительно возросла в связи вот с теми замечательными нововведениями, которые ввел контакт, с ограничением количества лайков, которые вы делаете с одного аккаунта. Всем, кто профессионально занимается продвижением в социальных сетях потребуется много значительно больше чем раньше аккаунтов чтобы привлечь внимание к своим продвигаемым проектам и вот в этом вам реально поможет наш замечательный шаблон потому что еще раз повторюсь он не только регистрирует заполняет он и продвигает эти аккаунты выполняет с них наиболее востребованные действия в социальной сети он репостит, лайкает, <смех> приглашает друзья, вступает в группы и так далее. Как уже сказал, в этом видео я расскажу, что же появилось нового, какие дополнительные функции появились в этом шаблоне. Вот одним из мега плюсов Зенопостера является то, что вы можете реализовать свою хотелку, причем можно реализовать очень быстро и очень просто. Да, конечно, если у вас есть человек, который может это сделать быстро и просто. Мне повезло я знаком с таким человеком, зовут его Влад, вот его контакт в скайпе. Влад профессионал и Влад безотказный человек. Люди, вот которые купили этот шаблон, обращались к складу с просьбой что-то там в нем улучшить, доработать, добавить какую-то новую функцию, какую-то новую опцию. Влад все это делал, это, конечно, все очень прекрасно, это хорошо, вы получаете прям вот инструмент исключительно под себя, который выполняет именно нужные вам действия. Но во всем должна быть мера. Шаблон, даже когда я записывал первое видео, это был но ну, реально большой шаблон это был монстр такой монстряра сейчас в связи с развивающимися его возможностями он стал еще больше и еще сложнее поэтому мы с сладом пришли к однозначному выводу что вот делаем сейчас такую талонную версию в которой реализовано с моей точки зрения 99 процентов тех возможностей которые нужны большинству людей вот и в таком в виде, чтобы больше не усложнять шаблон, чтобы не отпугивать людей, которые ну, не так часто, может быть, пользуются шаблонами на Зинопостере, потому что излишние эти настройки, сложности, но ну, это тяжело воспринимается. И вот такая эталонная копия шаблона будет предлагаться всем. Купив шаблон, вы можете обратиться к Владу, и он вам допилит все, что хотите. Но, ну, естественно, за отдельные деньги. Но, пожалуйста, помните, чем сложнее структура, чем сложнее схема, тем дольше ее тестировать. Очень много времени ушло именно на тестирование Потому что в шаблоне много различных ветвей Как могут пойти действия Все это было тестировано Шаблон работает очень стабильно Итак, друзья, что же в нем появилось? Какие новые функции появились в шаблоне? Вначале о мелочах Сделали универсальную паузу То есть единую переменную В которой настраивается пауза Пауза задается рандомно И перед каждым действием Приглашение друзья, вступление в группу, репост и так далее. Работает одна и та же переменная, задающая паузу. С моей точки зрения стало удобнее и проще. Мы избавились от лишних настроек на страничке шаблона. Именно на страничке автозаполнения два поля. Максимальная и минимальная пауза. Через эту переменную задаются все задержки между действиями. Добавилась дополнительная функция при работе с прокси. Вот если у вас много прокси, вы покупаете большие пакеты, вы можете сказать шаблону, чтобы файл с прокси он обрабатывал двумя способами. Либо удалял те прокси, с которых он зарегистрировал аккаунт, либо переписывал этот прокси в конец файла что это дает каждый новый аккаунт вне зависимости от того как часто вы запускаете шаблон сколько вы регистрируете каждый новый аккаунт будет зарегистрирован с нового прокси я рекомендую выбирать действие записывать конец списка добавилась дополнительная опция связанная с почтой так как письма доставляемость писем скорость доставляемости писем тут очень сложная такая переменная и бывало при тестах несколько раз что письмо не успевала приходить на почту поэтому сделали вот такую переменную которая указывает сколько попыток шаблону нужно делать чтобы он проверил пришло ли письмо в почтовый ящик или не пришло опять же моя рекомендация ставьте лучше побольше пусть шаблон чуть подольше регистрирует аккаунты но во всяком случае почта будет подтверждена на странице связанная с продвижением с раскруткой уже зарегистрированных аккаунтов добавилось еще одна функция, которая называется «Меняем статус». Статус – это очень важный элемент в оформлении любого бизнес-профиля. И сейчас шаблон может записывать нужный вам статус. В папке с шаблоном, то есть в обвязке, появился новый файлик, он называется «Статусы». И в этом файле, в каждой строке вы прописываете нужный вам статус. И шаблон рандомно берет статусы из данного файла и прописывает в заполняемые аккаунты появился файл лох в этом файле шаблон прописывает наиболее важные выполненные действия например зарегистрировал аккаунт и сразу же записал по нему данные для чего был создан данный файл так как я уже сказал в начале, шаблон сложный с возможными вариантами развития событий и главное с большим количеством исходных данных конечно когда писался создавался этот шаблон мы Подразумевали, что исходные данные должны быть переданы шаблону качественные, валидные почты, заполненные файлы с группами, заполненные файлы с друзьями, файлы с именами создаваемых аккаунтов. Если по каким-то причинам исходные данные у шаблона не соответствуют его ожиданиям, шаблон может упасть. Да, мы практически все возможные варианты падения шаблона обыграли. То есть, если возникает какая-то ошибка, он выдает сообщение и переходит к следующему шагу. Но, как вы понимаете, все предусмотреть и оттестировать нереально. Чтобы у вас была стопроцентная гарантия, что зарегистрированные вами шаблоны, что потраченные вами деньги не пропадут, все эти данные записываются в файл LOG. Вот это, в принципе, по мелочам. Что изменилось? Что изменилось ну, более глобально? То есть какие действия сейчас выполняет этот шаблон? Есть, на главной странице регистрации аккаунтов в строке Что делать вы можете выбрать действие, которое на данный момент выполняет шаблон. Первое, самое простейшее действие это действие регистрации аккаунтов без всяческого заполнения. Он регистрирует, подтверждает телефон, все записывает данные по логину и паролю. Второе действие, ну, которым, которое выбирается по умолчанию, действие, которым я всегда пользуюсь, это регистрация и заполнение. То есть регистрируется аккаунт и затем выполняются вот те действия, которые вы включили на страничке регистрации аккаунта. Вступление в группы, добавление в друзья, подтверждение почты и смена аватар. Третье действие которым я подробно рассказал в первом ролике это работа с профилями то есть выполнение вот тех действий которые собраны на страничке работы с профилями и появилось новое действие которого не было на момент записи первого видео действие называется создаем профили что это такое и как его можно использовать? Вот на данный момент у меня достаточное количество аккаунтов, которые я регистрировал раньше. Какие-то даже покупал автозарегистрированные аккаунты. Что-то регистрировал руками. Достаточно много аккаунтов, которые у меня появились на этапе тестирования этого шаблона. Вот У меня много логинов, паролей от этих аккаунтов. Я могу для каждого из этих аккаунтов создать свой отдельный профиль. Что такое профиль, я рассказывал в первом видео. Это информация о прокси, Информация, которая хранится, хранят логины, пароли, главное, историю, все ваши куки в одном месте. А благодаря профилю аккаунт заходит в социальную сеть с уже имеющейся историей, которую роботы социальной сети легко могут просмотреть. То есть создается такая естественная активность. И вот действие «Создаем профили» как раз и позволяет для каждого из где-то ранее добытых аккаунтов создать Профиль, сохранить его и затем спокойненько с этим профилем работать, используя действие работа с профилями. Как работает это действие? В обвязке шаблона есть отдельный файл, он называется Делаем профили. В этом файле вы прописываете логин, пароль от вашего аккаунта и данные по прокси, с которого вы хотите, чтобы этот аккаунт входил в социальную сеть. Прописывается Логин от прокси, пароль от прокси, дальше ставится собака, адрес прокси, через двоеточие прописывается порт. Вот Все аккаунты, для которых вы хотите создать прокси, вот в таком вот формате вы прописываете файл. Вот сколько у вас их есть, только вы и прописываете. Когда вы выбираете действие «Создаем профили», он берет первую строчку из этого файла, Активирует прокси из этой строки и с этого адреса входит, используя данные, логин и пароль в социальную сеть ВКонтакте. Вошел, проверил, что этот аккаунт является валидным, то что открывается главная страничка профиля. И сразу же создает для данного аккаунта профиль, складывая его вот в отдельную папочку, где хранятся все созданные профили. Обрабатывается все строки из файла «Делаем профили». Проверяются эти аккаунты и создаются для них соответствующие профили. Вот Благодаря этому действию все разбросанные у вас аккаунты вы можете собрать в одну кучу, проверить, потому что это действие работает как чекер аккаунтов. То есть если э, не удается авторизироваться с данным логином и паролем, страничка заблокирована либо заморожена, шаблон об этом выдает уведомление и, естественно, профиль не создается. То есть действия создаем профили, это такой своеобразный чекер имеющихся у вас аккаунтов. Ну и последнее действие это как раз собрать все созданные профили в список. Об этом действии я рассказывал в первом видео. Вот то, что добавилось уже более серьезная вещь и что добавилось, ну совсем глобальная. То есть на данный момент этот шаблон уже содержит два шаблона. Но если войти в папку шаблонами это даже сразу видно то есть вот в этой папочке хранится вообще-то шаблон который регистрирует аккаунты и вот отдельная папочка в которой хранится ну как бы отдельный шаблон здесь сейчас конечно хранятся только данные для возможности регистрировать почту сейчас шаблон делает все он в том числе и регистрирует почту да, конечно, вы, если уже имеете валидные почты, вы их можете, как и раньше, подгружать из отдельного файла. Файлик этот остался. Тогда выбираем действие «Не регистрировать почту» и шаблон работает, как в первом видео. Но почему, например, я очень просил Влада, чтобы он добавил это действие. Наши тесты показали следующее, что покупая почту на каких-то непроверенных сервисах, очень часто происходит следующее. Я говорю в настройках шаблона подтверждать почту, а эта почта невалидная. То есть, ну, этот, этот почтовый ящик уже заблокирован. Поэтому, чтобы не мучить шаблон, чтобы все работало Чисто и хорошо, мне необходимо было либо у Влада покупать шаблон, который чекает почты, проверить эти почты и уже со стопроцентной гарантией отчеканной почты, передавать в этот шаблон, либо создавать почту самому. Вот мы выбрали вариант именно создания почты самому. Вот почему был выбран этот вариант? Кто-то скажет, ну и так шаблон сложный, а вы туда еще и вот это влепили. Да, я с этим соглашусь. Но вообще-то идея этого шаблона и всей автоматизации, которую я стараюсь использовать, это сымитировать действия живого человека. Вот если такая имитация получается, блин, значит это хорошая автоматизация. И посмотрите, как сейчас очень красиво работает этот шаблон. Шаблон входит в интернет с конкретного адреса, то есть использует прокси. С этого адреса он создает новый почтовый ящик. У нас есть отдельная закладочка «Настройка почты», где вы можете сказать, какие использовать имена для создаваемых почтовых ящиков, либо рандомные, либо берем из того же списка, в котором используются имена для создания аккаунтов я именно так и рекомендую вам делать почта создается над с теми же самыми именами и фамилиями на которые в дальнейшем будет создаваться аккаунт в социальной сети ВКонтакт. опять же можно выбрать пол естественно установить паузу между действиями при создании почты так как при создании почты э, используются Требуется вводить капчу, необходимо подключить в настройках к какой-то сервис антикапчи, либо можете сказать monkey inter то есть, вот вот капчи самому. То есть шаблон, как только будет натыкаться на капчу, вы будете ручками вводить. Но это естественно не автоматизация. Вот настроили параметры регистрации почты. Шаблон регистрирует эту почту. Я вам сейчас покажу, как это все работает. Входит в свой почтовый ящик, читает типа свою почту, удаляет эти письма. То есть, смотрите, он выполняет какие-то действия, которые выполняет человек. И затем вот с этой уже историей он начинает регистрировать новый аккаунт. То есть все получается очень естественно. Зашел человек в сеть, зарегистрировал себе почту и начал регистрироваться в социальной сети. Потому что когда сразу же без всякой истории, с чистой историей начинается регистрация в социальной сети, это как бы наводит на какие-то подозрения. Вот благодаря тому, что наш шаблон топчется в почте, создает там какую-то активность, роботы социальной сети будут относиться к действиям по первоначальной регистрации значительно лояльнее. Ну а все остальное, в принципе, осталось точно так же, как в исходном шаблоне. Можно все экспортировать, настройки настраивать, естественно, профиль. Обязательно рекомендую это делать. Вот то, что изменилось сейчас. И... Было сделано еще одно техническое дополнение, так как на сервисе у Руслана народу поприбавилось, то есть сейчас уже ну, типичная ситуация, что, например, русских номеров нет, да? инстаграм русских тоже уже нет. Людей стало побольше, нагрузка на сервис возросла, и сейчас сервис не так быстро, как вначале выдает смс. -ку. Шаблон обрабатывает вот эту временную задержку, запрашивает, обращается к сервису, порядка семи раз ждет получения этой СМСки. Если же она не приходит, появляется вот такое вот сообщение нового СМС. Шаблон абсолютно не сваливается, это для нормальной для него ситуация. Он просто переходит к следующему шагу, регистрирует новый аккаунт. Если смс не приходит, деньги возвращаются вам на баланс. Тут все нормально, все по честному. Но по поводу работы самого сервиса, пожалуйста, пишите непосредственно автору руслану вот опять же его скайп. надеюсь ничего не забыл рассказать о этом замечательном шаблоне сейчас покажу как он регистрирует почту дальше как регистрирует аккаунт показывать не буду потому что все это было записано в первом видео И после демонстрации я отвечу на один очень интересный вопрос который мне задавали после первого ролика итак все настройки сделаны Нажимаю на плюс один. Показать включено. Сворачиваю окно постера Перешел на страничку регистрации почты. Взял значение имени из файла. То есть мой, мой ключевой запрос курса немецкого. Фамилия Воронеж. Сами понимаете. Именно с такими данными будет регистрироваться. Аккаунт ВКонтакте. Заполняет данные по рождению. Эти данные берутся из настроек профиля в Zinoposter. Вот Придумывает почтовый ящик. Видите, он его прям по буковке набирает, ну прям как настоящий человек. Все, пароли, подтверждает пароли. Вот, говорит, что телефона нет. И попросил подтвердить через капчу. Так как подключена рукапча, сейчас этот запрос будет обработан. Все, капчу он ввел, спокойненько перешел теперь уже в свой почтовый ящик. Тут поработал с фотографиями, созданиями подписи. Вот, прочитал почту, взял все письма, удалил. Сделал небольшую паузу, чтобы осознать происшедшее. И сейчас он уже перейдет на страничку в социальной сети ВКонтакте. То есть запустится уже вторая часть шаблона. Но уже с имеющейся историей, с того же самого адреса, все. И сейчас он начнет регистрировать уже аккаунт. Вот появилось оповещение, что он зарегистрировал почту, ну, для того, чтобы вы понимали, что все, все нормально. Как работает вариант регистрации? Вот видите, опять курсы немецкого, Воронеж. Я показывал подробно в первом ролике, поэтому записывать это не буду. Отключу демонстражку, свяжу, отвечу на вопрос мне задали один прям очень хороший вопрос я на все практически ответил если не ответил, ребят, ну напишите в личку потому что было достаточно много тут комментариев, благодарю за активность то что тема многим <coughs> понравилась, так как все-таки этот ролик первый был с ключевым словом стабильный заработок, мне там начали приводить различные примеры, что вот это я не учел что прокси надо покупать и так далее друзья, если вы запросе яндекса наберете аккаунты ВК. вот не будем смотреть то что по платке продается да вот перейдем в какой-нибудь э, из сайтов которые на первой страничке по данному запросу хороший сайт я тут кажется даже покупал Ты не... а да точно классный сайт кажется автора зовут сергей тут можно вот использовать вот эту вот промо скидочку покупать Адекватный. Человек его продает, я с ним списывался, он мне отвечал Обратите внимание, сколько здесь стоят автозарегистрированные аккаунты Автореги, вот видите написано, авторег 39 рублей, он только зарегистрирован То есть никаких там заполнений в нем нет 39, ну 35 рублей Привязан к телефону и все а вот теперь посмотрите. А в ручное заполнение. ну То, что делает наш шаблон, и то, что вы можете потом еще ручками попилить. Ну, о чем я очень подробно рассказывал в первом видео. Вот такой аккаунт уже стоит 200 рублей. Видно? Набрать 100 друзей, используя шаблон, вообще без вопросов. Это просто займет там несколько дней. Ну, сейчас, конечно, лучше не перебарщивать. Вот обратите внимание. 200 рублей цена. На смс-ку мы тратим 9 рублей ну я сейчас регистрирую только на китайские, а качественные прокси вот которыми я пользуюсь 15 прокси ну 300 рублей вот 20 рублей прокси у вас получается но ну, 9 и 20 29 рублей причем естественно на один прокси вы регистрируете не по одному не по два и не по три аккаунтов то есть вы их зарегистрировали просто напросто кому то продали отдали дальше продолжайте на них регистрировать Вот поэтому друзья если вы хотите все таки построить бизнес на продаже аккаунтов. У вас есть такая возможность, но в первом видео оно и так у меня появилось, получилось достаточно длинным. Я, естественно, не рассказал всю схему, то есть я не рассказал, как, например, сделать такой вот сайт с приемом платежей. Вариантов очень много, то есть вы можете в том же самом Яндексе набрать как создать цифровой магазин, и вам там куча вариантов появится. Но я предложил бы вам обратить внимание вот на этот цифровой магазин. Это очень шикарный и давно и эффективно работающий магазин, через который вы можете продавать любые цифровые товары. Вот. У меня была, конечно, идея записать какой-то подробный видеоурок, как здесь все настраивается и работает, но на YouTube у них есть свой канал, и там достаточно подробно, рассказано, как на основе вот этого замечательного движка продавать любые цифровые товары. Несложно. Как привлекать клиентов, партнеров в свой цифровой магазин, то есть гнать клиентов в бизнес. Но я об этом очень много рассказывал, вот этому посвящен мой тренинг-центр. Адрес у него очень простой, TC36. Обучение здесь бесплатное, то есть переходите, пожалуйста, учитесь. Буду рад всех видеть. То есть, друзья, если, конечно, вам что-то хочется сделать, вы всегда найдете возможности. Если вы будете, например, каждую трудность, которая перед вами возникает, говорить: "А, вот я знал, что у меня это не получится", все проблемы это какие-то возможности. Вот так к этому лучше относиться. И трудностей по большому счету нет, проблем тоже, но ну, может быть только со здоровьем. Но если у вас проблемы со здоровьем, значит вы что-то не так делали в этой жизни. Большое всем спасибо. Всем счастья и здоровья. С вами был Игорь Черноусов. Возникнут вопросы, пишите под этим видео. Пока.